Существует легенда о цветке папоротника. В Древней Руси папоротник считался растением перуна, языческого бога-громовержца, подателя дождя на поля и покровителя русского воинства. Легенда утверждала, что цветет папоротник один раз в год, в ночь на Ивана Купалу. Иван Купала – праздник воды и огня. В этот день устраиваются народные купания, обливания, хороводы – Прыжки через костер. Языческий праздник Ивана Купалы был связан с днем летнего солнцестояния. 22 июня самая короткая ночь в году. В ночь на Ивана Купалу и искали в лесу цветок папоротника, перунов цвет или разрыв траву. Цветок папоротника еще называли жар цвет, потому что он по преданию как будто горит ярко красным пламенем, да таким ярким, что ночью становится светло как днем. Каждый, кто сорвет этот цветок, приобретет магическую силу и будет предсказывать будущее, научится понимать язык птиц, растений и животных, а также сможет стать невидимым для человеческих глаз. Цветок способен открывать любые замки, железные запоры и двери, помогает обнаружить зарытые в землю клады. Но, конечно, поиски магического цветка папоротника были тщетны. Почему? А потому что у папоротника не бывает цветов, он размножается спорами.